Я его вот Вот. Откину. Потом вот откину. Смотри. Это немного выше. ну ну как. А заходит. На первый. Прямо я Блин, она не туда упала. так, ее на От потолка. Так, все, заканчиваем. Последний И, раз. Ты рыбку-то кормил? Нет. Фото обои выбирал Максим, потому что ему нравятся летящие льдинки. Падающие льдинки. А да. Толик выбрал себе одуванчиков. Ну Мне лучше Теперь тут сюда. Ну хорошо. Мне туда. Оба, а. почему у тебя так получилось здесь так ровно, а здесь так не так ровно? Где, где не, тут где не ровно, ровно, а тут ровно. Ну как получилось, а, а теперь? Где не ровно-то? Здесь-то все ровно. Ну, а там где, а где не ровно? А здесь неровно. Что там неровно? А, а ровно? ровно? А, это незаметно. Заметно. Ну давай переклеим это а тоже видно что-то. Ну ладно, все, давайте, я читаю вам книжку. Нет, Отнеси на место форму. Ну, ладно,